что беспокоит пациентов, когда беспокоит боли, в каком именно месте, бывают ли судороги по ночам. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, что и как лечит флеболог. Пожалуйста, просмотрите ролик до конца, информация в нем вам пригодится. Чаще всего именно женщины подвержены варикозной болезни, ну порядка, наверное, где-то 70%. Мужчины болеют, но до 50 процентов населения. скажем так, населения. Что беспокоит пациентов? Это тяжесть в ногах, усталость, в основном к вечеру. Некоторые пациенты, в основном женщины, замечают, что у них отекают щиколотки. Когда ко мне приходит пациент с определенными жалобами там тяжесть в ногах", я в первую очередь задаю уточняющие вопросы. Когда беспокоит боли, в каком именно месте это голень, бедро, бывают ли судороги по ночам, замечают ли они там след от носок к вечеру, тяжело ли одеть обувь, допустим, если женщина у нас переодеваются на работе, да, то обувь, которая вечерняя, тяжело одеть ее или нет. Также, что касается женщины, один из основных вопросов, которые я задаю, это беременность, роды в анамнезе и, соответственно, прием гормонозаместительной терапии. Помимо физического осмотра пациента, к обязательным пунктом, скажем так, в установке диагноза является ультразвуковое допускное сканирование вен нижних конечностей, которое выполняется в течение 30-40 минут опытным специалистом. Основным из факторов варикоза, в первую очередь, наследственность. Потом идет сидячий образ жизни, то есть отсутствие мышечной активности. И ну, это уже к женщинам относится, это беременность, роды, как я уже говорила, и гормозаместительная терапия. Очень часто иду по метро, да, вообще на улице, и э, иногда, чтобы, когда смотрю там, под ноги себе там или еще что-то, вижу э, людей, у которых есть проблемы. там Тут венка вылезла, там уже совсем моя, и тут, уже думаю, зубку уже пора бы и к плевогу обратиться. Профилактика варикоза э, даже для тех пациентов, у которых, в принципе, нет видимых признаков. В основном это кардионагрузки. То есть Работают мышцы ног, работают вены. Это надо понимать, что вены просто так кровь не качают. нагрузки, то есть или банальное сокращение мышц боли не позволяет венам облегчить работу и за счет этого снижает риск. Водный режим это как второй пункт. То есть здесь где-то в среднем ну, 2,5 литра жидкости выпивать. Больше пьем, лучше работают вены. Очень часто бывает, кто занимает, особенно мужчина, да, кто занимается у нас спортом, тяжелой атлетика, все, считают, что у них с ногами все хорошо, ничего же не болит, вот, а вена уже торчат. Приходят, я смотрю на ноги и сообщаю, знаете, говорю, вообще, как бы вам уже бы, пора бы оперироваться. И, ну. Соответственно, возникает там возмущение из разряда, да как же, у меня же ничего не беспокоит На сегодняшний момент существует четыре способа оперативного вмешательства по поводу варикозной болезни Первый – это классика, это комбинированная флейбоктомия, это тотальное удаление вены через разрезы Второй – это радиочастотная облитерация, электричество, высокочастотного электричества, которое запаивает вену изнутри В принципе, идентичный способ – это индивенотно-лазерная облитерация Это уже более современный метод, лазерное излучения. также происходит запайка вены это все под местной анестезией. Пациент встает и уходит сам. И четвертый способ – это так называемая стволовая склеротерапия пены фоум-фоум. Распространенность в России усиливается, но чаще всего этим методом используется за рубежом. После оперативного вмешательства полностью избавиться от варикоза в измененной вене возможно. После этого нужно как минимум месяца два еще отходить в компрессионном трикотаже. Соблюсти основные рекомендации это прием винотоников, спортивный режим, водный режим, и тогда риск рецидива по данному заболеванию у нас в разы снизится. В Альфа-центре здоровья накоплен большой опыт в помощи пациенту с рибологическими проблемами. Если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, обращайтесь к нам. То для того, чтобы записаться на консультацию к флебологу, нажмите на ссылку под видео.